Приветствую вас мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и сегодня я оформляю заказ по второму каталогу компании Арифлейм. Набор масел мне положили в подарок на обзор как официальному обозревателю компании Арифлейм, это очень радует, потому что я их хотела заказывать обязательно сама. Далее я заказываю много продуктов для клиентов, мультиактивный бальзам, очищающее средства, шариковый дезодорант, гелевая подводка. Тени себе, маски на подарки, обратите внимание, масочки для лица всего по 39 рублей, если парные заказываете, то есть 2, 4, 6 и так далее. И все-таки я беру карандаш для глаз радужно-зеленый, хотя писали в комментариях девочки, что он ломается. Ну, у меня почему-то так сейчас прямо расположены к этому цвету. Далее, очищающая мицеллярная вода, смотрите по акции, если есть продукт из каталога, то вы можете за 159 рублей всего взять мицеллярную воду. Так, зубная паста с травяным комплексом, а, туалетной воды нет наличия. А, хотела себе заказать. Так, набор крем для рук плюс мыло, любовные истории, закажу парочку. Так, далее жидкое мыло для рук и тела и восстанавливающая сыворотка. Это мне. Так, так, так, мультиактивный Z-крем это для подзаказ. консилер под заказ, дезодорант под заказ, наборы все под заказ. И беру набор, следующий каталог, плюс пробники. Смотрите, какой классный состав. Будет новинка от Giordani Gold Essence у нас, пробник помады, новый каталог и дневной крем «Энергетик». Всего за 69 рублей. Прям рекомендую всем берите такие наборы. Так, каталог удаляю. То есть все, что вам не нужно из корзины, вы удаляете, нажав вот на эту кнопочку, куда она делась. Так, вот. Так, каталоги не положили. Пакет мне тоже не нужен. Будем экономить целлофан. Так, далее у меня идет одна подписка за рубль, это четвертый шаг wellness pack для женщин, чудесно. И я нажимаю далее, здесь у меня идут акции, я участник программы, ух ты здесь еще какое-то предложение, сахарный скраб за 229 рублей, масло или слушайте, такие скидки хорошие. Так, но ну у меня пока все есть, спускаюсь ниже и со скидкой 50% я добавляю дневной крем. Экологен. собираю всю коллекцию, чтобы у меня был следующий курс. Сейчас у меня идет Ultimate Lift, потом будет экологен. Смотрите, скидка какая 724 рубля всего за крем. Так, триммер пропускаю, вроде бы не нужен. И я собрала 216 баллов. Ой, 2165 баллов по акции. Сейчас я буду добавлять продукты, которые я хочу. Так, появилась кофевар... гейзерная кофеварка. Набор, набор, потом далее сотейник и еще один набор. Ложки-вилки, да, столовые приборы. Нажимаю добавить в корзину. Так, смотрим, что еще у нас по акциям. По-моему, все, все акции мы... Применили, проверяем, 151 балл, чудесно, выбираем место доставки, здесь все очень удобно на сайте, то что вы можете пошагово все делать, я выбираю доставку курьером, так как у нас в городе есть доставка курьером, так, адрес выставляем, нажимаем, видите, доставка бесплатная, если заказ более 4000 рублей, Нажимаю далее, Оплачу я банковской картой, снова нажимаю «Далее». И обратите внимание, сумма заказа 5076 рублей, а к оплате всего 2177 рублей, то есть 60% от суммы заказа оплачивается с товарного поля. Вот это очень круто. И нажимаем последнюю кнопочку «Оформить заказ». Заказ оформлен будет доставлен уже в пятницу на следующей неделе и я сниму обзор заказа и покажу вам все что получу и оставлю свой отзыв я вам всем желаю удачных приобретений в новом каталоге и до встречи подписывайтесь на мой канал